Училась в Тамбовской школе Марии хорошо. А когда позднее семья перебралась в Москву, девушка стала отличницей. Мария увлекалась философией и журналистикой. Даже занимала призовые места на олимпиадах и конкурсах. Но поступила Мария на экономический факультет, так как на этом настаивали родители. Первые видеосъемки Марии Вей начала еще в школьные годы. Хотя ни родители, ни друзья начинания девушки не поддерживали. Позднее старшеклассница стала записывать ролики для чужого канала на видеохостинге YouTube. И набравшись опыта, решил создать собственный проект. Интернет-ведущая взяла себе псевдоним Мариевой и, пообещав матери, что настоящая фамилия не будет всплывать в видеозаписях, отправилась покорять просторы интернета. Канал Марии, созданный в апреле 2012 года, посвящен косметике, уходу за телом, моде и новостям шоу-бизнеса. Основной платформой для продвижения идеи и мысли Марии остается YouTube. Там у девушки многомиллионная армия подписчиков, причем на начало 2017 года Мария вышла в лидеры по количеству новых поклонников. Ежедневно на канал подписывались 3000 человек. Этим людям интересно все, начиная с того, как Маша накладывает макияж и делает маникюр, до того, чем она занимается, когда ей скучно.